О, всем привет, друзья! С вами снова я, Сергей Брова. И сегодня я не пойду в эту дурацкую пускай по арену. Я сегодня буду играть в EdWars. Это мой самый любимый мини-режим. И сегодня я буду здесь кайфовать. Надеюсь, меня игроки не подведут. Я сейчас за какую команду? О, за команду синих, неплохо. Так, с кем я играю? Так, какой-то ff Так, и где он? А, вот он вижу, стоит. Давайте. Ему скажем привет, так скажем. Эй, чувак, здорово, ты будешь со мной сегодня в команде. Так, о, чувак какой-то приветствую, себя. здорово, чувак, здорово. О, смотрите, чувак похож с моим скином. Вот. Очень похож, но у меня новый скин как бы... О, нифига себе, вот это быстро. <клых> Только я забыл лут забрать. И мне чуть-чуть не повезло. Что, блин, чувакам, точнее моим союзникам везет. Я ненавижу эту карту всем сердцем, нафиг. потому что ненавижу. Я за команду синих. Да блин, он наглый, он офигел совсем. Че он все ресурсы забирает? Он офигел. Чувак, дай хотел что-нибудь наконец-то. Майн то дай меня услышал. О, спасибо. Спасибо, конечно. Ну, ну он один кусочек мне дал. Вот он наглый, конечно. Ты какашка дурацкая. Запомни. Ты, лошара. Стоп. Чтобы этот знакомый ник у него был мысли. Остановись ты! Что Нифига себе! Я помню, я с этим чуваком вчера играл, с этим союзником вот, который... Ник... Это знаете, как называется? Ник 22 Big. Вот, который сейчас, видите, там написано синий, и там... Союзник мой. Нифига себе, мы вчера с ним катку стащили, блин. Тогда я извиняюсь перед ним дико. Он второй раз уже на моем видео, так что поставьте этому видео лайк. И моему союзнику поставьте лайк, за то, что он крыс. Так, ему пока что у нас все хорошо. Пока что к нам никто не подстраивался. Ну вот, что вы бы делали без меня, без профессионала бы двор все. Вот сейчас накоплю я тут все. Вот, отлично. Куплю нам нормальный деф. Да? Песчаник. дуловые доски. Вот что ты делаешь, иди нафиг, отсюда, дурацкая лошара. Ломай, вот, хорош. Отлично. Застраиваем. Ну, да это бесполезный деф, да? если что. Все вы знаете, что это плохо И так быстро сломают нам кровать такими способами. Так, думаю, вот тут вот так закроем. Отлично. А тут, думаю, можно вот так уже сделать даже это счастье, которое сделал мой союзник. Так, отлично. Ой, блин, промазал немножечко. все должно быть по красоте. О, какой красивый деф у нас получается. Вот. Не то, что бывает, конечно. И там... Союзник надо скорее забрать все блоки, отлично. И застроить нашу кроватку чем-то получше. Отлично. А вот тут еще вот так сделаем. Вот так-то вот. Красиво, чтобы было со стороны. Да, вот, конечно, не такой уж и крутой деф, но сойдет. Самый крутой деф это из обсидиана. Если кто не знал, кто знал, поставьте лайк. Ладно, ничего, ни о чем я вас спросить не буду. Смотрите, как идеально. Опа, получилось у меня. Так, и сейчас пойдем с чуваками на центр. там тому же из -за надо закупаться. У меня, в принципе, на броню сейчас должно хватить, потому что последний кусочек золота. О, да, отлично. Ой, тихо-тихо. Что-то я схалтурил немножечко. Так, покупаем броню железную. Отлично. И что еще тут? Вот, каменный меч. Хотя бы какое-то улучшение. И погнали на базу. Ой, на базу. На центр. Что я тут бубню? Так, думаю, вот так застроить немножечко. Хотя бы, чтобы прилично было. Вот так вот. Так, и погнали на центр, сейчас жраем яблоко и деремся с пацанами всякими дурацкими, вон там желтый на центре. Так, погнали быстрее, изумрудик надо забрать. Ой, там красный и зеленый, нифига себе, пацаны в одной упаковке, так скажем. Сейчас его надо будет уничтожить дурацкого лошади. А, он закрылся, я не понял, кто меня скинул. Красный чувак, по-моему, а нет, желтый, вот нифига себе. Ну, ничего, он нам кровать не сломает, потому что нормальный деф у нас такой. Так, и где он? Желтый чувак, ты где? Ты меня скинул. А, это наш союзник. А, где желтый? Так, ну пока что, видите, не надо так. Погнал я на центр сражаться. С своим прикольным друганом. У него вчера был скин Нубика. Но сегодня почему-то у него Алекса дурацкого скин. Поберёмся, блин! Дурацкий чувак поставил ловушку передо мной. Ненавижу. Так, о, их развышали. Неплохо. Только плохо, что я в бездну проваливаю все время. Какой-то я не ум... немножечко нубик сегодня. Так. Угу. Окончательная смерть в зеленых. Надо будет словать, сломать кровать и погнать уже дальше, рушить. Кого-нибудь. Так, ребят, смотрите, тут осталось совсем немножечко до второго изумрудика. Сколько там осталось? У, 7 секунд, отлично. Сейчас, блин, как куплю. Зельку невидимости. И мы с вами побежим ломать команду. Ну какую, давайте красных. В принципе, они офигели. Меня чувак чуть не уничтожил на центре. И мой союзник помог мне. Так, отлично, погнали. Фигня какая-то, книжка мне вылезла только что. Так, быстрее покупаем изумруды. Ой, изумруды зельку. Всякие прикольные вещи. К примеру, вот. Кирки. Блин, нафиг, бикер... блин. Ну и, ну и ладно. Я хотел топор кирка нафиг она нужна так ладно сейчас положу этот вендер сундук сюда если чё все мои вещи на всякий случай кто знает, что там может быть кирка ты чё у меня вылетела что у меня все сегодня летает золото ой А, дурацкий чувак это наш да ну нафиг тебе Надеюсь, он меня сейчас не заметит. Вот он, дурак, офигенно. Надо вот, спрятаться и выпить зельку. Кровать разрушена, чё за пипец. Блин, я ещё и в ловушку попался, помогите мне кто-нибудь. Ну все, мне пипец. А нет, наша шерсть, давай шерсть. Как отсюда выбраться? Мне пипец, там кровать сломали, чё за... Как отсюда выбраться? Я не понимаю. Я не могу топаться к своему союзнику, нет? Ну, блин, я тут ничего не смогу сделать, я как ну бас сюда попался, в ловушку, нафиг я это сделал, я еще и шер забыл, ой, пипец, окончательная смерть. А давайте здесь будем сидеть, чтобы нас не сломали и не увидели. Да, вообще клёво будет, а? правда нам кровать сломали, вот это не клёво. Блин, ну как мне отсюда выбраться? союзники, помогите мне кто-нибудь, могу кому-нибудь ТП. Блин, моих союзников не осталось. Ник-2-2-бик. Может, не у? Блин, нет, нельзя, к сожалению, к моему союзнику телепортнуться. Блин, что за фигня? Могите кто-нибудь. Блоки! Блин. Что ты уничтожь меня? Ха-ха, -а -а. получай. Ха-ха, -а -а. получай, получай, получай. А-ха! -а. Что, уничтожить не можешь, да? А еще сейчас я меч в руки возьму. Получай, получай. Помоги, пожалуйста, дай блок. Я не могу отсюда выбраться, желтый. <с> он меня заметил, но я отсюда выбраться не могу. Ай, блин, ты че меня бьешь? Офигел совсем, что ли? Получай, дурацкая лошара. Я сейчас тебя уничтожу, будешь ко мне лезть. Блин, может, ему кирку скинуть, получай. Ой, блин, он меня сейчас взорвет! О, спасибо! Я свалил тебя по-быринькому! Нет, он меня уничтожил! Ну, блин, бывает, скажем, так скажем. Так, и пока что давайте просадим за красными. Я им кровать хотел как раз сломать. И может у желтых получится это сделать. Надеюсь, что получится, потому что. Я, я голосую за красный. Желтый вообще смешной какой-то был. Даже не уничтожил он меня совсем. Так, и где желтый чувак? А, вот он, он меня уничтожил. Я прям тут сидел в вот прям здесь. Вот прям в этой каморочке местного поселения. Так. Надо посмотреть, где желтый там. Так, настройки зрителя. Скорость 5. Отлично. Полетели. Посмотрим, где там чувак. Ага, вот он. Так, вот он тут бегает. И че? Изовурут -за лучше забери. Выпий, зельку. О, там красный чувак. Давай добивай этого какашку. Хотя нет, этот желтый наглый. Хотя давай, желтый, иди на их кровать там, нападай. Минус желтый. Мне кажется, то что он проиграет сейчас. Просто нафиг. Мне кажется, реально, что он проиграет. И у него нет шансов. Давай, чувак, упадем в бездну. Алла, шара, он упал в бездну. Ладно. Пока что буду на это... Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте ставить колокольчик. Все. С вами был я, Северный Резбродай. Сегодня мы с вами проиграли. Немножечко в б 2 Всем удачи, спасибо. Всем пока, ребят.